Уже несколько лет группа ученых потратила на то, чтобы подключиться к ноосфере, информационному полю Земли. Это событие, сравнимое разве что с покорением космоса. Хочешь, чтобы пострадали невиновные, тогда помоги найти виноватого. А тысяча за хрен! И что же мы имеем десятилетия спустя? Сон по образу и подобию. Люди до сих пор лежать там, а я их даже похоронять не могу! Погиб в аномалии, расстрелян вольными, найден с камнем на шее, сброшен с обрыва, разорван псами. убить бога как нельзя убить небо над нашей головой я слепой но не видишь здесь ты